Друзья, представляем вам вот такой вот старинный советский магнитофон Вильма 311 стерео, потрепанный внешне, заклеен кассетоприемник пленочкой, но внутри, на удивление, достаточно аккуратный, не паянный и полностью рабочий. Ну, за одним исключением, пасеки, конечно, желательно поменять, потому что магнитофон тянет немного. Не скажу, что смертельно, но тянет. Это видео я размещаю с целью только, чтобы вы ознакомились с внешним видом, состоянием, и состоянием плат указанного магнитофона.